Не так давно мы поговорили об опасном эффекте гидроудара. Но у воды есть и другое состояние, которое может представлять еще большую опасность в трубах. Я Грейди. Сегодня в практической инженерии мы поговорим про паровой удар и дифференциальный шок. Это видео если вы не живете в доме со старым радиатором или не работаете в определенных промышленных условиях, то, вероятнее всего, вы с паровыми трубами знакомы не так хорошо, как с теми, что несут нам воду. Обычно в нашей повседневной жизни нам пар не нужен, в отличие от его жидкой формы. Однако это не значит, что мы не пользуемся паром. На самом деле, пар играет решающую роль в нашем современном обществе. Мы используем его для отопления, очистки, приготовления пищи и огромного спектра промышленных процессов. Около 90% всей электроэнергии в мире производится благодаря использованию паровых турбин. Если вы не видели мое предыдущее видео о гидравлическом ударе, вот основная суть. Вода тяжелая и не сжимаемая. Если вы резко остановите воду во время движения через трубу, это может создать массивный скачок в и что-нибудь сломать, как, например, этот манометр. В отличие от воды, пар сжимается. Он упругий и может поглотить внезапные изменения в скорости без большого изменения в давлении, Опасность пара в том, что он не хочет оставаться паром. В большинстве мест на Земле вода существует в жидкой форме. В условиях температуры и давления, которые мы считаем нормальными, весь пар, который образуется, конденсируется. В паровой трубе вода, которая образуется из-за конденсации, известной как конденсат, представляет настоящую опасность. И я имею в виду опасность в прямом смысле слова. Много жизней было унесено трагическими авариями в результате недопонимания или неправильного применения хороших инженерных принципов паровых систем. Есть несколько проблем, которые может вызвать конденсат, и мы поговорим о двух из них в этом видео. Первое – тепловой шок. Представьте себе, вы открываете клапан и запускаете пар в стальную трубу. Когда пар вступает в контакт с холодным металлом, он конденсируется. Проблема в том, что пар занимает в 1600 раз больше объема, чем вода той же массы. Так что, когда пар конденсируется, он буквальным образом сжимается. В закрытом сосуде, как трубе или стеклянной бутылке, что только из микроволновки, такое сжатие пара может привести к катастрофическому ущербу. Вода затягивается, чтобы заполнить вакуум, созданный конденсацией, все больше охлаждая пар, выходя из-под контроля. Это происходит очень быстро, и вся эта вода может сильно ускориться и замедлиться. Отсюда и название — паровой удар. И если он достаточно силен, он может разорвать трубу, приводя к взрыву, как это произошло в Нью-Йорке в 2007 году. Посмотрите видео Ника Мура в описании, если вы хотите увидеть это в замедленном повторе. Термический шок – опасная форма парового удара, но его можно смягчить. При запуске паровой системы инженеры и операторы заранее ожидают конденсацию в разогревающихся трубах, поэтому процедуру запуска будут происходить при пониженном давлении с открытыми выпускными клапанами, чтобы убедиться, что конденсат не сможет образовать вакуум. Большая опасность случается во время нормальной работы, но чтобы показать, как это происходит, сначала нам нужна паровая труба. Конденсация пара в трубе всегда происходит за обычной передачей тепла воздуха снаружи. Примерно так это может выглядеть. Я использую сжатый воздух вместо пара из очевидных соображений безопасности. Инженеры справляются с конденсатом при помощи наклона труб, а также путем установки устройств, которые могут избавить от конденсата. Они называются конденсата-отводчики. отводчики сами по себе захватывающая тема, но иногда могут забиться или не сработать, позволяя конденсату скопиться. Когда вода и пар текут вместе в одной трубе, это называется двухфазный поток. В этой ситуации скорость пара обычно намного выше, чем скорость текущей воды. Если в трубе конденсата совсем немного, то тогда нет никаких проблем. Но если конденсат накопится, это может стать опасно. Пар, движущийся над поверхностью жидкости, может создать турбулентность и волны. Если эти волны станут достаточно высокими, жидкость может перекрыть трубу полностью, повышая давление пара позади. Этот затвор из воды превращается в поршень и несется по трубе, как в пушке, набирая все больше конденсата по ходу. Этот снаряд в конечном итоге взорвется в конце трубы, вызывая скачок давления, известный как дифференциальный шок. Подобно паровому удару, многие люди трагически погибли при взрывах паровых труб, вызванных этим явлением. Разработка паровых систем – невероятно сложная тема в области механического и химического машиностроения. И я показал только ее крошечную часть. Понимаете ли вы это или нет, многие из наших современных удобств являются прямым результатом работы паровых систем, особенно электричества. Поэтому очень важно, чтобы инженеры могли проектировать паровые системы, защищенные от таких опасных явлений, как термический и дифференциальный шок, также известный как паровой удар. Спасибо за просмотр и дайте мне знать, что вы думаете об этом. Переведено и озвучено по версии Авангард.